Шкодиак. Навернулся задний USB-разъем. Перестал заряжать телефон. Снимаем на замену. Сразу хочу предупредить. Стоя на коленках на газоне, держа телефон возле пупка, снимать одной рукой, снимать то, что на видео то, что не видишь, очень тяжело. Снимается за минуту. Снимается на видео операция 4 минуты. Так что прошу видео не хаять. Как смог, чем помог, тем и смог. Инструкция есть. Снимаете рамку без разницы по периметру, подковыривая. Без фанатизма, но ну и без особой боязни. Ничего там не сломается. Отковыривается, подковыривается в легкую. Для простоты снятия USB лучше вытащить сперва разъемчик прикуривателя он снимается элементарно, элементарно напоминаю двумя руками одной это сделать ну, неудобно, непрактично. И потом уже дергать разъем USB. извините показать не смог вот этот разъемчик нажимаете и вытаскиваете разъем прикуривателя и избежку уже проще нажимаете сюда и выталкиваете наружу примерно что-то вот так Далее с этим чуть посложнее вот эти штучки надавить не получится придется поддевать отверткой даже не знаю как сказать и показать вот. поддел отверткой походу если там поймете не саму USB, а именно держатель USB аккуратненько и вытащу. суть какова как понять что накрылся USB на красный разъем должен приходить плюс минусом 12 вольт если он приходит значит сам USB не преобразовывает его в 5 вольт если не, при... не приходит 12 вольт Ищите дело в другом месте. Для того, чтобы проверить 12 вольт, две тоненьких иколки вам в помощь, а также тестер вольтметр. Вот видите, даже одной рукой вставить-то проблемно. Не то что снять. Собираем все в обратной последовательности. Перед сборкой или после сборки Можете проверить USB разъем Выходит ли с него Напряжение или нет Подкинуть телефон Зарядкой Или допустим Взять провод USB Проверить на проводе Естественно аккуратно не делая замыканий, не пилимкнув, прочей фигни. Кстати, хочу сказать, что питание там появляется при включенном зажигании. Для того, чтобы не удивлялись. Да, и сразу предупреждаю. Перевода славянского языка не будет. Так что, граждане иностранцы, англосаксы и прочие, учите русский язык. Берите пример с Китая. Всем спасибо за внимание. Извините за видео. Подписывайтесь. Дальше будет много. Audi, Volkswagen, Skoda.